Письмо из почтового отделения. Это дополнительное письменное доказательство, которое можно предоставить суд для подтверждения юридически значимых обстоятельств. Данное письменное доказательство можно использовать в том случае, если ваш ответчик является пенсионером и получает пенсию в почтовом отделении. То есть если ваш ответчик получает пенсию, то есть вы знаете, что он пенсионер, должен получать пенсию. Вы, соответственно, Можете обратиться в почтовое отделение по месту прописки, то есть по тому месту, где находится ваша квартира, то есть по идее там, где должен был бы получать пенсионер свою пенсию, с просьбой предоставить вам письмо, либо справку, либо другой письменный документ, в данном случае будем называть его письмо, которое бы подтверждало, либо опровергало факт получения вашим ответчикам пенсии в соответствующем почтовом отделении по месту своей прописки. Соответственно, если данное письмо содержит информацию о том, что такой-то человек в таком-то почтовом отделении не получает пенсию, а допустим получает ее там, в другом почтовом отделении, либо вообще не получает ее в почтовых отделениях вашего города, то, соответственно, при доказанности факта, что он является пенсионером, вы, соответственно, косвенно подтверждаете, что пенсионер, не получающий пенсию в почтовом отделении, вернее, факт того, что пенсионер не получает пенсию в своем почтовом отделении, является косвенным подтверждением того, что он просто не проживает в квартире по месту нахождения почтового отделения, а получает пенсию где-то в другом месте. То есть, это вот такое вот письменное доказательство, которым косвенно можно подтвердить юридически значимое обстоятельство о непроживании ответчика в порной квартире. Соответственно, если ваш ответчик в силу возраста не является пенсионером, то использовать данное письменное доказательство, в принципе, бесперспективно. То есть, его, как правило, используют, если ответчик является пенсионером и получает соответствующую пенсию. Порядок получения данного письменного доказательства, то есть, письма из почтового отделения. Вы, по отработанной схеме, о которой я говорил ранее, обращаетесь письменно, вернее устно, можете обратиться в почтовое отделение, либо вышестоящее управление почтовое, если оно находится в вашем населенном пункте с просьбой, предоставить вам информацию о том, получает ли ваш ответчик, то есть гражданин такой-то, такой-то, пенсию в почтовом отделении, находящийся по такому-то адресу, то есть номер такой-то. Если вам отказывают в выдаче по вашему устному заявлению соответствующего письма, вы, соответственно, Доставляете письменное заявление, письменный запрос о предоставлении информации о получении соответствующим человеком, вашим ответчиком, пенсии. Образец заявления я подготовил. Вы его также найдете среди предоставленного комплекта документов, либо под видео, которое рассматриваете. Заполняете данное заявление, в двух экземплярах распечатываете и сдаете его в соответствующее почтовое отделение, либо в вышестоящее почтовое управление. На втором экземпляре. Вам ставят отметку, штамп о том, что с указанием даты и подписи лица, который принимает о том, что у вас данное заявление приняли. И в этом случае, если вы не получите письменный ответ на свое заявление, на свой запрос, то, соответственно, в судебном порядке вы в суде уже будете иметь возможность ходатайствовать о направлении судебного запроса. В соответствующее почтовое отделение, либо в почтовое управление, куда вы обращались, с требованием о предоставлении информации о получении пенсии вашим ответчикам. Следующее письменное доказательство, которое мы рассмотрим, это выписка из ЕГРП.